Привет! Это Ольга Гусева. 11 марта Комитет по культуре опубликовал закупку на 20 миллионов рублей. Целью закупки указано оказание услуг по организации и проведению мероприятий фестиваля «Почетные граждане Санкт-Петербурга». Для сравнения, цена таких же праздничных мероприятий годом ранее составляла 4,5 миллиона рублей. Самым интересным из почетных граждан оказался не кто-нибудь, а сама спикер Верхней Палаты Парламента Валентина Ивановна Матвиенко. Церемония в честь ее дня рождения, по описанию закупки, была самая масштабная из всех проводимых. Зал на 1400 человек, при этом в центральном районе и не далее 300 метров от метро. Академический симфонический оркестр, имеющий звание «не ниже заслуженный коллектив республики». Руководить данным оркестром должны художественный руководитель и главный дирижер, имеющий звание народного артиста СССР и почетного гражданина Санкт-Петербурга. Помпезно! Только вот данные требования явно заточены под кого-то конкретного, а именно под народного артиста СССР, почетного гражданина Санкт-Петербурга, руководителя симфонического оркестра капеллы Владислава Чернушенко. Во всем городе он единственный попадает по требования закупки. Провести же концерт решили в Большом зале филармонии. Все эти факты мы изложили в жалобе в Уфас. Негоже ограничивать конкуренцию. Что же мы имеем по итогу? Концерт в честь 75-летия Валентина Матвиенко за бюджетный счет. Мало того, что женщина, чей семейный доход за прошлый год составил более 40 миллионов рублей, которая сделала своего сына миллиардером, решила отпраздновать день рождения за наш с вами счет, но и самое обидное во всем этом, что никто из организаторов в лице налогоплательщиков Санкт-Петербурга не приглашен. Мы не хотим, чтобы эти люди представляли наш город и тем более устраивали такие вот банкеты. Поэтому присоединяйтесь к нашему проекту «Умное голосование». Вместе мы выгоним Единую Россию из муниципалитетов, а потом и из Совета Федерации.